Здравствуйте, меня зовут Сергей Лысенко, я руководитель отдела аналитики Webcom Group. Буквально на днях Яндекс стал отображать в своей панели B мастера еще одну метрику качества, а именно скорость загрузки сайта. Это означает, что значимость ускоренных страниц снова взросла если с AMP Google по-прежнему для большинства простых пользователей все сложно, без хорошего HTML-кодера там не обойтись, да и программиста придется привлекать, то с турбостраницами Яндекса, наоборот, все хорошо. Вот здесь смотрите видео, как создать турбостраницы в конструкторе Яндекс.Директ, даже не имея сайта. А здесь, как создать турбостраницы на основании имеющегося контента. Легко, просто и удобно. А мы с вами вернемся и посмотрим на новый показатель качества поближе. Где можно увидеть этот показатель? панель в мастер Яндекс, раздел «Сводка». Индекс скорости может не иметь значение от 1 до 5. А если у вас нет его показателя, тут до нас эхом доносится извечный от Яндекса. Развивайте свой сайт и будет вам счастье. Обратите внимание, показатель рассчитывается по переходам именно из мобильной версии выдачи. Ускоренной перемоткой мы избавим вас от того серфинга, который пришлось провести нам, и перейдем к сути. Проверить скорость загрузки сайта и страниц можно в метрики. Переходим в отчеты, стандартные отчеты, мониторинг, время загрузки страниц. Прокручиваем вниз и смотрим на показатель время до отрисовки. Именно он, согласно справке Яндекса, воспринимается пользователем как скорость загрузки страницы. Как можно ускорить страницу в справке Яндекса – слишком общая информация. Поэтому мы обратимся к инструментам Google. Каждый может проанализировать там страницу своего сайта и найти узкие места. Ведем и мы неоптимизированную версию страницы сайта. И видим, что все плохо. А ниже рекомендации. Как это исправить? Изображения Преобразуйте их в веб-формат. И получите значительную экономию. Настолько кэширование тоже ускоряет загрузку страниц. Сжатие текста избыточные и неиспользуемые таблицы стилей довольно сильно замедляют загрузку и не забудьте настроить на сайте сжатие скрипты проверьте, а все ли они используются на этой странице, ведь зачастую разработчики просто прописывают шаблон все скрипты используемые хотя бы раз на сайте, но не факт, что все эти скрипты нужны именно этой странице, а сколько времени загрузка загрузку это занимает видно на экране. Вернемся к таблицам стилей воспользоваться сервисом для очистки стилей. Кстати, все ссылки на используемые видеоинструменты, сервисы и справки будут закреплены под видео комментарии. Вводим наш сайт и жмем кнопку. Вводим адрес почты, он нужен. Через некоторое время нам на почту придет письмо, содержащее ссылку на результат. Смотрим, что получилось. Перед нами найденная и обработанная таблица стилей. Давайте выберем самый большой по размеру. И видим, что большая часть на этой странице стиле не используется. А первые четыре, судя по названию, предназначены для отрисовки форм. Но у нас нет форм на главной. Таблицы стилей – это не только килобайты, но и инструкции, которые браузер должен распарсить и обработать. И посмотрите, сколько ненужных инструкций браузеру приходится обрабатывать. Поэтому сейчас признаком качества разработчика сайта является ускорение скорости его загрузки и удаление, неиспользуемых элементов, стилей скриптов. Да, пока показатель не столь информативно, как хотелось бы, но есть надежда, что в будущем его развернут в более практические представления. Ведь Яндекс активно развивает свою панель вебмастера. Но, несмотря на малую информативность, эта метрика уже дает повод заняться наведением порядка на сайте. Делайте, пробуйте, внедряйте. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе новинок и лайфхаков. С вами была Академия ВКОМ. До встречи! Кстати, пока вы здесь, напишите, что вы думаете про этот ролик.